Восход солнца так красиво. Вода теплая, конечно О, У нас тут часовенка Ой, как смотрится Изумительно Можно пойти Помолиться Открыто а, Точно Вот такая часовенка Можно зайти помолиться Наздравим Постали свечку Наздравим Поддержим часовенку Поддержим, поддержим так, ну что мы поддержим часовню? Ну, не сильно поддержим, конечно. Но... Ну, как можем. Да. Для того, чтобы гулять здесь. Территория комплекса просто изумительно сделана. Такие красивые растения. А посмотри, здесь тоже не очень вода, конечно, чистая, да. Так, если рассмотреть, по-моему, вода требует какой-то очистки. Ой, какая огромная территория у нашего, оказывается, комплекса. Посмотрите, это другие бассейны. По-моему, из этого комплекса можно, не выходя, провести. Не да, ощущение, что они, они здесь живут. Усадь, ну да. Чужая территория. Вот это джакузи. Ну такая же была и в том бассейне. не ну, по-моему, да. Такая замечательная водичка. На море теплее. Эти бассейны, как сообщающиеся сосуды. Это все один бассейн. Вот есть номера, которые выходят только на бассейн. Ну, вот такой примерный комплекс. По-моему, очень шикарный. Да, вот здесь есть магазин. Сейчас мы туда сходим. Здесь подсветка. Вот детская площадка, видела? Супер. Смотри, как на территории красивая. Все, все, все, с любой хуже. Мини-маркет. Здесь можно воду купить наверняка. Пиво какое-то. он вино. Тебе пиво вода. Так, все. Вот сыр есть, колбаса есть. Тут даже есть айран. Добрый день. Вино тебе есть хочешь? А ну вот шоколад, да? Просто шоколада. Престациников не уже 15. И хлеб есть, смотри, одна правда пылька. Ну, что-то не вижу вон стакана. Ну, в общем, все есть. Короче, никуда не выезжаем, лежим в джакузи целый день. Бутылку с водой пока не будем, наверное, тащить. А до которого часа магазин работе? 8 часов. До да. карабата. Комплекс чудесный. Все есть магазин, все ухожено, все красиво. Пляжи рядом, бассейнов просто на любой вкус. Вот Святой Томас рулит. Так, что в нашем антибище? Конференц-зал. Ну, минус первый. А, они тоже пришли сюда. Добрый день. Добрый день. Вот этот бассейн, который в СПА. Смотрите. А там световое окно. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Может, посмотрим? Может, Мерси. Да, но... Так. И тут есть массажи. И баня должна быть. О, терапия. Терапия за тело. А где баня? А вот сауна. Ой, это лед смотри. А здесь что у нас туалетно? На. А нет, это обликальная, да. Это раздевалка для женщин. А это вот это, наверное, душ такой оригинальный. О, вот так. Работает. Можно вот так на дорожку. Встал, на дорожку. И вперед. Вот так и побежал. Такой велотренажерчик. Все включены? Класс. Ну ладно, а тебе в гантели. Или вот этот. Или вот этот. Так, все, в общем, короче, здесь хороший спа. Мы первый раз зашли посмотреть, поскольку он у нас указан в нашей пометке гостя. Мы решили тут зайти. Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы прожили в этом чудном отеле три дня. Отель очень комфортный, удобный, красивый. Конечно, есть недостаток. Первый недостаток – это, конечно, уборка. Но все эти недостатки очень мелкие по сравнению с этой красотой, которая нас окружает. Мы очень довольны своим отдыхом. Всем рекомендуем это место. Приглашаю всех в отель «Святи Тома».